Здесь... Ой, здесь такая атмосфера, как, наверное, такое вот ощущение, как будто гуляем на ВДНХ. Большие парки, очень огромные здания и очень много цветов и зелени. Молодцы китайцы. Поэтому, я думаю, по душе... Вы действительно близки к русским. По кайфу. Еще даже полдня не прошло. Уже 6000 шагов сделали. Продолжаем гимнастику. И вот тоже красивая площадь. С видом на даунтаун. Да, реально это, действительно, город будущего. О, девчонки клип снимают. Или просто репетируют. Будущая крутая группа. Вы обратите внимание, как чисто настолько прекрасно, даже очень сложно к чему-то придраться. Вот атмосфера вот эта и энергетика города просто на высочайшем уровне. Насколько китайцы могут быть крутые? Впечатляет. Спасибо. Подбривает все везде. вид так а -а -а. с этой стороны пойдем Вот таких вот больших стеклянных зданий очень много в Токио. Но в такой композиции, буквой П и буквой H. Ребята, напишите в комментарии ваши общие впечатления от Шанхая. У меня, конечно, просто сводит с ума голову от красоты, от глобальности, от того, насколько большой город, насколько его круто сделали. Есть старая версия города, есть новая, урбанистическая. В общем, полный каскад эмоций здесь можно получить. Но посмотрите, особенно насколько чисто. чисто. То есть, несмотря на всякие мелкие листочки, здесь просто чисто, ни одной бутылки. Ничего тут не валяется, ну, ну, просто так. Круто. Да еще и, знаете, самое главное, что с погодой повезло. еще здесь, конечно, контроль, видеоконтроль. Просто сумасшедший Большой брат не спит. Конкретно не спит. Круто. Просто нереально круто. только номеров. Странно. Так, зеленый. Итак, друзья, мы прогуливаемся по Сенчери Авеню. Это такая улица, похожая на Новый Арбат, но без магазинчиков. Такой больше, как деловой центр Шанхая. Из столов какая-то все посмотрим что там соседнем есть я вроде не голодный но хочу просто что нибудь легкого взять да и вообще посидеть главное чтобы все душки были А это что за дерьмо такое? Может, они тут не есть какой-нибудь интересный. что-нибудь выберем год офигенный кстати апельсиновый сок за 12 иен. 2 доллара где получилось То есть получается 6,5 Да, 6,5 иен, это доллар где-то. 6, да, 6,50. Кстати, только обратил внимание, какие прикольные у них стаканчики. То есть здесь вы можете пить напрямую из стакана, либо закрыть отверстие. Либо открыть вот эту штучку сюда, чтобы не потерять. Либо можно из трубки. Достаем трубочку и просто оттыкаем сюда. Очень круто. Молодцы китайцы. Я решил немножко уйти от делового центра. и Нашел более такую оживленную улицу, где уже появились магазинчики. Хочется где-нибудь что-нибудь прикольное найти. Может быть даже в старый город еще раз вернуться. Там много интересного продают. Вот. Ну, а так пройдемся по более такой движовой улице, которая называется Донгфан Road. Это уже такая прям Тверская. Тверская улица. Мы уже вот прям рядом с даунтауном. Попробуем по ней пройти, что там интересного будет у нас. Очень прикольные дороги у них, конечно. Везде велики, чистота. Кстати, вот если заметьте, то очень много еды. У них ресторан, ресторан, ресторан, еда, еда, еда. Ресторан, ресторан, еда, еда, еда. Особо сервисов нету там. Если в Таиланде было там массаж, магазин, сумки, еда. Массаж, магазин, сумки, еще что-то там. Еда. То тут только еда, еда, еда, еда, еда, еда. Хорошо. Мы уже скоро подойдем в центр города. Так вот я выпил сок, а теперь вопрос, где я могу выкинуть его? Хоть тут и чисто и прекрасно, но где я его могу выкинуть? Или мне придется его домой нести, выкидывать дома? Интересненько. Нашел. И опять это красная будка. Кто-то даже разбивал стекло в ней, ух ты. Так, здесь у нас Какой-то еще Центр деловой Магазинчики Тут поживее стало уже Уже на каждом углу Движуха Торговый центр европейский Интересный дом. Тут у каждого окна хоть и окна такие засратые, но зато у каждого окна есть цветочек клумба. Симпатично. Дешево сердито. Ладно, идем дальше, смотрим. Я вот думаю, стоит будет в Макдональдсе попробовать бургер, просто оценить качество я помню какой в москве я помню какой в америке интересно как они готовят здесь его ну, только когда проголодаюсь уже вот вопрос идея опять какие-то прилавки еда еда О. сейчас узнаем что они тут продаются на магазин нормальный а вот тоже недалеко от центра такой Little China Такой типичный китайский квартал С небольшими домиками И вот реальная жизнь китайцев То, как они ее видят Смотрите В комплексе идут такие небольшие Пятиэтажки И куча, куча, куча маркетов И посмотрите, в основном это еда Еда, еда, еда, еда, еда, еда, еда, еда. Еда, еда, еда, Всё, еда. Все, еда. Ух ты какая прикольная. Тачки у них, кстати, тут вообще неплохие. В основном это электро или гибриды. Вот так вот выглядит внутренняя жизнь китайцев в Великом Шанхае. Есть большие деловые районы, есть маленькие такие, как вот это. Но все это находится в центре. Я думаю, тут жилье, конечно же, дешевле. Для возможности проживать рядом с работой в каких-то деловых центрах. Люди, которые не очень много зарабатывают. И вот дальше видно уже подороже. Такие серьезные элитные кварталы с элитными многоэтажками сегодня прошли уже 10 тысяч 480 шагов я думаю сегодня 40 сделаем 100 процентов класс место места здесь здесь живут люди побогаче ну а здесь уже такое беверли-хиллс резиденция вот неплохая сколько тут тоже 50 наверное Да, какой-то гарден. Небольшая парковая зона здесь. Мы уже приближаемся к набережной. Посмотрим, как лучше будет добраться на ту сторону. Сегодня есть еще много мест, куда можно сходить будет. Сейчас выберем, куда лучше. Вот она, набережная. Мы наконец-то до нее добрались. Это было очень круто. Посмотреть... Центр Шанхая, с другого конца. Нельзя на электрических мопедах гонять. Сейчас на лавочку присесть бы, шикарно было бы. Столько мы уже прошли за сегодня, а еще целый день впереди. В Шанхай. Крутяк. Ребятки, вот один из прогулочных кораблей называется Чуан Занг Файв. Выглядит как ресторан, скорее всего, там можно мероприятие проводить под заказ, в общем. Но выглядит неплохо. Почти как Московская Ривьера. Сегодня воскресенье, достаточно тихо и прекрасно. Да у них люди. Вчера был просто поток людей. Сейчас он, смотрите, подходит Вера вообще пустая. Они мотоциклисты стоят. Интересно. Наверное, только по субботам у них видишь, пока по расписанию живут. Не бать, приехал. Ой, хорошо, очереди на этом какой. Нужно просто отдохнуть. Понял, это просто пор для байкеров. Я не на тот сел, поэтому. Прогуляемся теперь по этой стороне. И погнали, артисты! А мы идем гулять дальше. Шикардос вообще. Ребятки, а как вам такая дискотека на воде? Ничего себе. Прикольно. Сколько там этажей? Пять этажей. Тут можно мультисвадьбы делать. Скорее всего, для этого и предназначено, чтобы можно было всей семьей отдохнуть. Все 800 человек. Класс. Вот на он фоне, на фоне небоскребов смотрится шикарно. Где-то вот отсюда будет классная фотка. О, шикарно. Сейчас возвращаемся на ту самую прогулочную зону. Кому нужна, кстати, китайская невеста. Прикольно. чем не москва? такой же подход ко всему чистоте масштабности просто и к цветам естественно, конечно. Что это тут такое? Отель. Ну это похоже на отель. Красивое место. Обслуга. Что тут еще? Ювелирочка за миллиард. Все как Беверли хиллз отеле туалет вот это хорошая идея что показать вам туалеты местные Ой, так я уже один раз в женский зашел ну, все симпатично приватно что дальше рекламная пауза местная булочная Так. Вкусняшки всякие. Дорогие. Ладно, пойдем на улицу. Ну что, Шанхай, сейчас движемся в парк. В местный парк. Не в зоопарк. Но тоже привлекательное место, которое написано в основных достопримечательностях Шанхая. Кстати, перед тем, как пойдем в парк, сейчас спросим у бабушки, почем семьки. А бабуля-то... Ненастоящая. Такая же приснится ночью. Кошмар. Да. Сладости, сладости. Давайте я вам покажу сладости. Сыры. Хотя, может быть, это просто сладкие. Приготовление. В основном это изюм, орехи в различной смеси. Чи о, ти? Чи? Чи? Чи? Найс. Как вам такие статуэтки? Прикармливают тут китайцев. Осьминоги, сосиски. Боже, что они хавают? Просто всякие соусы. Ой, это, кстати, салат из фруктов. А, крабы, крабовое мясо. А что такое? Какие-то тоже рептилии с креветок делать какую-то дополнительную историю ой это боюсь о май гад ребят жареные черепахи капец если бы мой моя семья это видела просто был бы шок так это по моему голова утки тоже чья-то башка блин вот китайцы Едят все, что движется, отвечаю. Так, различные супы. Супы, супы, супы. Это нам неинтересно. А это что такое? Чи... Короче, столовки у них тут в, об в, об в огромном объеме. Еда это часть культуры Китая Поэтому они очень много продают этой еды И употребляют Как говорится, ешь, что захочешь Так, что у них еще тут эксклюзивного есть? Меско, мяско Тяжелое мяско Типа рыбы и свинины в одной куче Кальмары, кальмары, все подряд, салаты, ладно, тут все понятно, в общем, с едой вообще никаких проблем нет, М да, все-таки я решил зайти в Макдак, посмотреть вообще, как он у них работает здесь. Наверное, даже на речке не заплатить хм. Опять какие-то трендовые магазины Что вот это они продают? Мух каких-то продают сушеные. Хрен не знаю, вообще не поймешь Ну что, друзья, вот мы пришли в парк. Еще одно место, где интересно погулять. Он начинается вот с такого монумента, памятника победителям войны и освободителям китайского народа. Сейчас посмотрим, насколько большой этот парк. китайцы кита местные авторитеты когда я вижу кстати вот эти вот телефонные будки вспоминаю фильм э, с кораллом фаралом в главной роли когда он снимался там 2000-х одна из его первых удачных, успешных ролей. Вот. А вот в этом году в номинации «Оскар лучшего актера» дали Брэндону Фрейзеру, который обогнал Колина Фаррла, забрал его мечту себе в карман. Ну, я считаю, заслуженно. Парень – молодец, тяжелой судьбой. Добился всего сам. Идеальный пример. Даже если у вас в молодости не произойдут сбывшиеся мечты, то это можно сделать уже и в 50, и в 60 лет, когда уже удача улыбнется вам. Вот еще один монумент в парке. Что он означает, интересно? А, я понял. Солдат несет раненого или погибшего солдата, вытаскивает его. Я решил в итоге в парк не идти. Мне кажется, достаточно скучное мероприятие. Как вы считаете? Погуляем чуть-чуть по улицам, еще посмотрим, что же для нас приготовил Шанхай в своей уникальной атмосфере. Какая-то очередь. Куда это люди собираются? Давайте посмотрим, куда очередь. Чувствую такая прям на максималках. Ух ты, интересно. Сейчас мы с той стороны войдем. Реально, очередь сумасшедшая просто. <свист> <свист> Куда это они все стоят? Мне стало интересно ну, вот они модницы китайский парк-отель скорее всего там какой-то известный чувак раздает автограф сессию 好。<laughs> хавку какую-то просто я думал там блин элвис пресли воскрес а они оказывается там за хавкой стоят <смех> так ну тут все в принципе понятно Массаж. О, массаж. Прикольно. Где массаж? Что за массаж? О массаж 198. Мм, до хера. 198 йен это. Это 30 долларов массаж стоит здесь. Вот чуть-чуть стоит отойти от центральной улицы, и вот мы увидим типичный Китай. Mm -hmm. Я думаю, даже туда смысла нет идти. Сейчас вернемся на центральную улицу. Но вот так вот, я думаю, вот эти провода, это все азиатская история. Висящее белье. Так, двигаемся туда-обратно.